В смысле? Где? У основания там и писали. Ну, это конечно осложнение, но что уже с ней сделаю? Если сильно, я подшиваю. Основание. Угу. Основание. Да, там просто чуть-чуть ушить, слегка такими межпетрельными. Мы же в смысле перфорируем. Если вы перфорировали небольшую, как прореха такая. Если бы отсекли весь кусок, то уже ничего не <с> сделали. <с> Нет, мананитью. Знаете, я работаю, здесь такая нитка ультрасорб называется. Линтекс ее делает. Вот я ее 6.0 и колищу иголочку для трансплантата, потому что он нежный такой, чтобы как-то с ним так мягко обращаться. Я, честно говоря, давно просто перешла как-то на отечественное вот это все максимальное производство. Дело все в том, что мне просто кажется, что у нас это не хуже, вот этот линдекс. Нет. У них есть эта проблема, но вот мы уже столько лет просто его заказываем, и с нами они хорошо работают. Но с шовным материалом долго мы боролись, потому что э, вот этот викрил, я вообще его не люблю, например. Он плетеный, на нем налета килограмм. Он, да, он раз, развяз... Ну, короче... Ну, видите, мы же все прошли в основном с вами этот этап становления коммерческой стоматологии в России, когда... Сначала мы хватали вообще хоть что-то, что было, потому что кроме черного шелка третьего размера, который нужно было вязать, да, как канаты, у нас ничего не было. Я помню, что в 2002 году, когда я после курса Вассермана стала оперировать рецессии и пришла к старшей медсестре, она делала на нас закупки, попросила мне 4.0. Это вызвало такое вообще возмущение, она созвала всех Я хирургов и спрашивала у них мнение, нужно ли заказывать такие нитки. Не все в один голос сказали, что нет, они тонкие, они режут, что ими вообще делать. Но тогда еще мне не с чем было работать, чтобы было 7 нолей, потому что их надо видеть. Да, и такими этими иглодержателями, которыми мы работали. Что это везет а я куда-то 9 мне не обращаюсь. Если напременно назову 45 минут минимальный сразу заказа. Ну, может быть, 40 минут. В общем, не знаю, я работаю мононитью во всех отношениях, потому что она удобная, на ней ничего не, не, не абсорбируется. Резервируем для трансплантата и всем остальным. Я линдекс покупаю, но видите, у вас какая-то проблема в регионе с этим. У нас туда, у нас нету проблем. У них там еще есть резервированные нитки такие, но я, честно говоря, даже не помню, как они называются. А я очень хорошо знакома с главным инженером индекса. Это произошло чисто случайно. В 2004 году ко мне по ДМСу пришел пациент. С него привел терапевт с такими вот глазами, с такими, все лицо. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, что это. Ему тогда только вошла в моду горячая бута перча. Ему запломбировали, да, 16 зуб, горячий бута перчи. И она через разбомбленный ампекс вылилась под десной, у него была дигистенция костей. И у него это все микрос, ожог. И я его прооперировала, все это убрала, сделала пластику мягкотканную, все там переместила, у него все зажило. Когда мы шили, он меня спросил, чем мы пользуемся. Я ему сказала, что то ли векрил, то ли еще такой зеленый был. Нет, импортный какой-то, дорогой, был в общем какой-то с длительным сроком резорции. И он меня так заинтересовался, я говорю... А почему вас спрашивать? Я говорю, вы в этом разбираетесь что-то? Он говорит, да. И ушел. Я, он пришел на, через две недели, снимает швы и приносит мне огромную коробку. А Я говорю, что это? Он говорит, попробуйте. Я говорю, это то, что мы на экспорт готовим. А у нас, кроме их третьего номера шелка, никогда да. в жизни ничего не было. А тут он мне принес и шестой, и пятый, и такой-сякой, и кед, пятерка, и колющий, и лежащий волки. Я говорю, так а почему вы так к нам относитесь? что уже? Я говорю, посмотрите, мы вынуждены покупать по безумным каким-то ценам, работать только импортным материалом, неужели вы нам не можете тоже сделать как бы, хорошее со... Ну, прошло какое-то количество лет, и действительно они расширили линейку и стали... А он мне объяснил, говорит, просто даже качество стали на иглы было разное. На одной линии для России, а на второй линии на экспорт шла она. То есть я ему, я ему пожалуйста, говорю, слушайте, ваше шоу по мне возможно работать, он ломается. Только ты его взял, и он весь ломается постоянно. Ну и, собственно, мы зашиваем вертикальные разрезы. Все то же самое, апикально фиксируем и шьем сюда вертикальный разрез. Вот и весь ротированный лоскут и забор трансплантата. Ничего сложного нету, методика отработана. Клинически она оправдывает себя, потому что она вмещает очень большой объем работы. Вы можете при множественных рецессиях работать спокойно этим методом и все у вас будет хорошо. Деепитализируйте хорошо сосочки в этом случае. Это самое главное нарекание у всех хирургов, с которыми я общалась, что вот а, небольшие такие как-то, когда заживает, как рубчики на сосочках образуются. Они потом уходят тоже самое. По месту, да, да. Вот так. Его ротация кнутри происходит. У него есть центральный зуб. Вот смотрите. То есть, ткань в кучу, да? Да, да, Вот это ротация. То есть не вокруг себя, а ротация кнутри. Вот, видите, вот я даже здесь ее специально показываю. Здесь же клык, центральный зуб. И видите, его сосочки. А, я. Видите, вот ротация произошла. Вот в области клыка они, эти сосочки, собрались вместе. Здесь корональное перемещение не только за счет мобилизации лоскута, но и за счет нового положения хирургических сосочков относительно анатомических. То есть мы не прямо перемещаем, а вот так внутри его ротируем. Там есть же медиальная, а есть дистальная. Идеи проходит к центральному зубу активы. Да.